Всем привет, с праздником всех, да? Сам себя не узнаю со вчерашнего дня, а это Леха, Лёха. С праздником, мог... днем ВМФ всех. Да, дома. мы еще дома. Мы никуда не торопимся. Мы не торопимся. Обожаю запах напалма поутру. Всех Моряков, всех имеющих отношение к флоту, поздравляю. Днем военно-морского флота. Да. Всем добра. Бобра. А вот всем, кто ненавидел Молчиновского. поп, Самсунг. Дело Лехи продолжается. Да возьми ты. Все, все хорошо. Ну, он продолжает. Сегодня в планах спуститься до Павловской. Ну что-то как-то все не можем собраться. Леха сказал, говорит, пока не раскалю вот эти все дрова на рыбалку, не поедем. Спортсмен, наверное, спортсмен. А появились, конечно, они живут почувствовали тут путь. Да. А так вот у нас уже опять мы тут обкосили, обкосили немножко. Да. Так вот и живем, так и живем. Все-таки мы собрались на рыбалку. Вроде бы сейчас заставили себя, заставили выйти из дома, загрузиться. В машину никто не хочет ходить, все хотят, чтобы их возили, возили. Гоу просто идем. Так, сегодня 31 июля 2022 года мы в Павловской приехали, чтобы вечером забрать лодочки. Сейчас спустимся по Ниллинги до Андрея. Дом Андрея. Как получится? Он Леха нас снимает, а мы пошли пешком. Давай, Давай до вечера. Родная полоска. Таи дорожка. Мишка любит чернику. Чернику. Он любит. Где, где он ее ест? Где он ее находит? Непонятно. Такая вот... Пробежка дневная. Сегодня погода непонятная. Что-то как-то хмуро. Наташка, это тебе ромашки. Нашел один. Наверное, съедим. А так остальные все. Сервивые, огневые, брать нечего, вот еще один, ребята, прошли мимо, сырое место, вот они, не растут. Иду, иду по лесу, и тут какие-то люди, люди. Это человек, не все, Пришли! Да, все заросло. Черники в этом году мало. Только медведю. Только для медведя. Черники нету. Только для медведей. Все для медведя. Все для медведя. Вот тут была дорога. Теперь это все. Теперь это только тропа. Что сделало ветер, что сделало ветер. Дерево нам перегородило тропу сразу в нескольких местах. По новой ходим, по другой. Блин, лесная земляника лучше не бывает. Но только одна ягодка здесь. Одна. А вон там еще есть. Ну ладно. Надо оставить животинку.